Привет! У микрофона Амортис, а это очередной обзор мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас игра культовой серии FIFA. Я сразу честно признаюсь, что хоть к футболу отношусь достаточно нейтрально, и в прошлые игры серии играл довольно поверхностно, тем не менее взял на обзор эту игру, так как знаю многих футбольных фанатов, которые юзают Android и очень ждали эту игру. Да и самому стало интересно, как далеко продвинулась серия. Так что встречаем FIFA 14 для Android от EA Games. Так вот, я скачал игру, которая, кстати, весит 1,3 гигабайта. Казалось бы, много, но судя по описанию, тут у нас 16 тысяч реальных игроков, 33 лиги и более 600 команд. Ну то есть достаточно много всего, так что немалый размер оправдан. Кстати, новых игроков ты сможешь открывать за монетки, которые зарабатываются по мере игры. Игра, кстати, бесплатная, но не спеши радоваться, мой дорогой любитель, погонять шары по зеленому полю. Дело в том, что бесплатно открыты лишь несколько режимов. Это Ultimate Team, быстрая сетевая игра. Ну то есть логинишься с аккаунта в Origin, выбираешь команду и вперед! серия пенальти, ну и матч недели. Этот режим мне показался самым интересным, потому что тут тебе предложат список игр, которые реально состоятся в ближайшую неделю. Ну а режим карьера тренера, турнир и быстрый матч изначально закрыты и откроются только когда ты за них заплатишь. Такая вот система. Но давай уже переходить к графике и геймплею. На мой взгляд каких-то грандиозных изменений в плане графики не произошло. Если сравнивать с мобильной версией FIFA 13, то заметно заметны в лучшую сторону, но они довольно незначительны. Другое дело анимация. Сейчас все движения прорисованы гораздо лучше и реалистичней. Физика улучшена, взаимодействие с мечом тоже вывели на новый уровень. Кстати, мне тут еще подсказали, что лица игровых моделей не слишком-то похожи на лица оригиналов. Фейл, конечно, но не критичный. Что касается управления, то помимо стандартного управления джойстиком слева и кнопками справа, тут добавили еще и управление жестами. Правда, лучше бы они этого не делали, потому что оно получилось довольно кривым и неудобным. Есть, конечно, обучающие матчи по этой фигне, но даже их оказалось пройти довольно непросто. Так что нововведения, на мой взгляд, недоработаны. Ну, давай как итогам. Из минусов игра будет ощутимо подлагивать на старых устройствах. Ну это и понятно. Они ж старые. Кроме того, не порадовало то, что многие режимы нужно открывать за деньги. Уж лучше бы сделали игру платной и все. Плюсы. Ну, если ты любитель футбола, то ты наверняка сможешь найти здесь свой любимый клуб, своих любимых игроков и играть за них. Ну а для меня плюсами стала довольно приятная графика и реалистичная физика, а также неплохо реализованное взаимодействие всех со всеми. На сегодня это все. Если понравился обзор, ставь лайки, подписывайся на канал и делись этим видео со своими друзьями. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Моп.ей. До скорого! We'll make love